Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим об аккумуляторной машинке Endis, Endis Supra 120 ION. Машинка является аналогом аккумуляторных сетевых машинок от Mozart, там или Wolber, да, или Panasonic. Если говорить о характеристиках, то это классическая машинка с быстросъемным ножом с регулировкой длины среза. Регулировка длины среза в интервале от 4 нулей до 1 это по номерам ножей, то есть где-то от 0,2 миллиметров минимальная длина среза, и до 3 миллиметров. Нож быстросъемный, что позволяет его легко чистить, да? похож по конструкции на ножи Magic Blade Diamond Blade от Moser, который используется на машинках Moser и некоторых машинках Wall. Но ножи не взаимозаменяемые, То есть этот нож не встанет на машинку Мозер. А нож от машинки Мозер не встанет на вот эту машиночку Эндис. Дальше. Мотор. Мотор здесь, конечно же, роторный. С частотой порядка 5500 оборотов. Аккумулятор литий-ионный. Хватает его на 2 часа работы. Причем эта машинка не аккумуляторно-сетевая, а чистая сетевая. Ой, Чисто аккумуляторная. Аккумулятор здесь заряжается отдельно от машинки. Вставляется в базу. Да, база включается у нас в розетку. И здесь мы видим индикатор заряда. То есть Сейчас аккумулятор заряжен полностью. Все три лампы горят. Есть, горят если он заряжен частично, ну соответственно, может гореть одна или две лампы. А, кроме того, имеется подставка под машинку. Под саму. Но, однако же, здесь никакая зарядка не производится. То есть, просто поставить ее, чтобы она удобно стояла, когда мы ей не пользуемся. Отдельно докупить можно второй аккумулятор, чтобы постоянно одним аккумулятором работать. Второй заряжался. Но особой необходимости, честно говоря, нет. Два часа работы. Это хватит на любую смену. Пришли домой, поставили на зарядку. Ну, или в конце смены на ночь поставили на зарядку. А Дальше. Мотор. 5500 оборотов. Мощность мотора. Мощность мотора ни один производитель не указывает. Можно об этом судить только косвенно. В частности, здесь можно достать аккумулятор. Достается он оригинальным способом. Нажимаем кнопки и он у нас выстреливает. Смотрим маркировку на аккумуляторе. На аккумуляторе у нас указана емкость его. Так, Что-то не фокусируется. но Давайте сфокусируемся. Емкость 8,4 ватт часа. При этом машинка от одного полного заряда работает 2 часа. То есть мощность мотора получается чуть больше 4 Вт. Это средний показатель. Примерно такая же мощность у машинок Moser, у машинок Panasonic, у некоторых машинок Vol, которые используют такого же типа ножи. А что еще необходимо отметить? В комплекте идет помимо машинки подставка, как мы уже говорили. Зарядное устройство, причем зарядное устройство достаточно мощное, порядка 18 ватт так что аккумулятор этот заряжает довольно быстро. 4 насадки, стандартные, в общем-то, номера 3, 6, 9, 12 мм и здоровенный вот такой вот флакон с маслом порядка 120 мл, которого вам хватит, скорее всего, на всю жизнь. Что еще отметить? Размеры. В общем-то, стандартный для машинок данного класса. Вес тоже а, примерно такой же, как у всех машинок. А, корпус эргономичный, с утоньшением в середине. Здесь, чтобы удобнее было держать. Кроме того, на оборотной стороне в этой части у нас резиновая вставочка. Для того, чтобы рука не скользила. Кнопка выполнена довольно-таки хитрым образом. А, просто так она не сдвигается, случайно не включится. Надо нажать вот эту Маленькую красную пимпочку, немного выступающую из кнопки. Только тогда кнопка сдвигается, у нас включается. Ну и здесь индикатор работы. Все. А, в общем-то, а, ничего такого экстраординарного в этой машинке нет. Просто качественный добротный продукт от Эндис. Мне лично очень нравится продукция Эндис. Она. Ну, просто хорошая, надежная, ей приятно работать. А, нож. Как мы уже говорили, ничего такого экстраординарного собой не представляет. В принципе, то же самое, что у Моза. Но здесь красуется у нас на упаковке такая вот наклеечка New Bled дизайн. А ну, что в этом дизайне нового я уж не знаю. Старый нож я, честно говоря, не видел, поэтому не берусь следить. Ну, что есть, то есть. Итак, машинка. На кого эта машинка рассчитана? Это. А, такая типичная салонная машинка для классических стрижек. А, никаких особо выдающихся характеристик у нее нет. Она имеет довольно емкий аккумулятор на 2 часа работы. А, кроме того, удобную форму, не скользящую вставочку. Поэтому достаточно интересный вариант. Главное не забывать ее вовремя заряжать, поскольку от шнура она работать не умеет. Рекомендую ее к покупке. Продукт хороший и интересный. Единственный минус, стоит она несколько дороже. Машинки Мозер. Ну, если будут какие-то еще вопросы, спрашивайте в комментариях. Ссылку на эту машинку в нашем магазине с подробными характеристиками и ценами я приведу в описании к видео. Смотрите, переходите по ссылочке на сайт. Также рекомендую подписываться на наш канал, чтобы всегда быть курсе новинок. Ну и вступайте в нашу группу ВКонтакте, Енот Постригун. Добавляйте друзья к еноту постригуну стригуну ВКонтакте. Пока-пока!